Намасте, дорогие мои. Здесь я читаю карта Таро с любовью для тебя. Сегодня тема расклада у нас будет «Где взять силы на новый проект?». Перед вами будет пять вариантов. Выбирайте по своей интуиции. Первое, второе, третье, четвертое и пятое. Здравствуйте, кто у нас выбрал первый вариант? Ну, давайте посмотрим, где вся сила на новые свершения и проекты. Пятерка жезлов, силы королевы Пентакли, суты двойка жезлов. Дорогие мои, у кого-то много и так силушки богатырской, я бы сказала. силушки там много, но просто надо идти в какой-то определенный для себя путь. Возможно, также здесь людям стоит посмотреть на свои финансовые составляющие, на своей стабильностью. Возможно, не только стабильностью в денежном плане, но и стабильность, возможно, с людьми окружающими, либо какими-то единомышленниками, дорогие мои. Здесь, в принципе, у вас-то, правда, сил очень много. Вы очень ресурсный человек. Я бы хотела бы это очень сильно заверить. И все таки да... Возможно, также по посмотрите на свою немного жизни с какой-то немного другой стороны. Решайте по-другому какие-то свои ситуации, требующие от вас вмешательства, либо какого-то хотя бы мнения, дорогие мои. То есть вы немного попробуйте иначе просто решать какие-то свои проблемы, свои ситуации, которые у вас возникают. По-другому, иначе, не так, как обычно. Разрулите свои межличностные отношения, если у вас где- то есть какие-то стычки либо с какими-то другими девушками ведьмами другими людьми и тому подобное силы то у вас и правда есть и очень сильно много главное посмотреть ее стабильно расходовать какую-то для себя некоторую стабильность но в чем ваша стабильность заключается в энергетике стабильность заключается в ваших проектах стабильность заключается в вашем развитии в чем ваша стабильность и вот здесь пожалуйста поймите это тоже самое главное для себя, в чем моя стабильность чтобы сделать определенное действие каждый день если для вас стабильно выпивать кофе, не знаю, и проводить утро с чайком и с конфетками вперед с песней если для вас это некоторое заряд бодрости, силы, энергии для новых дней, новых свершений. Но определите, возможно, здесь есть какие-то, может быть, определенный момент утра, допустим, там, не знаю, физическая тренировка, либо наоборот какая, какой то некоторый релакс с утра. Вот что для вас делает ваш мир стабильнее, насыщеннее и приятнее? Определитесь с этим. Да и силушка у вас богатырская очень сильно появится. Поэтому, дорогие мои, не только на новые проекты, но и на те, которые решиться даже никак не могут. Либо э, которые требуют от вас некоторого решения, а вы их просто так не можете как-то решить поэтому дорогие мои вот вот эти какие-то маленькие такие подсказочки вам помогут найти силы а, собрать силу для новых проектов и новых свершений поэтому спасибо вам то что вы досмотрели до конца перейдем давайте к следующему варианту здравствуйте кто выбрал у нас второй вариант давайте посмотрим где взять силы на новые свершения и проекты Я не знаю, насколько это слышно, всякие непонятные звуки. Я не знаю, насколько правда слышно, поэтому без ремонта... Как будто в, ново, в новостройку переехала. Ну давайте, где взять силы? Восьмерка Жезлов, Туз Жезлов, Умеренность, Девятка Жезлов, Отшельник. Ну, дорогие мои, ну сразу, сразу видно. Просто отодвиньте все дела. Отодвиньте проекты, возможно, просто от какого-то можно и отказаться. Я не исключаю. Откажитесь в вихре своих дел. Успокойтесь, остановитесь, передаш, передохните, сделайте паузу, скушайте, сами знаете что что-нибудь свое любимое. Поэтому, дорогие мои, акцентируйте внимание на определенных глобальных вещах, на определенных вещах, которые нужны в данный момент времени и необходимы, чтобы убрать этот весь сумбурный текст вокруг себя. Поэтому, дорогие мои, прям сразу говорю, потому что восьмерка жидлов, кто зум, мечей, все-таки обратите внимание на то, что важно, а не на то, что захламляет ваши отношения, ваши связи, ваши работы, ваши диалоги с кем-то. Поэтому да, здесь надо спокойствие, передохнуть, скушать мороженку, пойти на йогу, сделать паузу, посмотреть фильм, посмотреть что-то с любимым человеком, либо без него, это уже решать вам, дорогие мои, это не мне, все-таки отшельника, и, и умеренно здесь каждый, каждый это видит по-своему, возможно, отшельничать с кем-то, а может быть и отшельничать в одиночестве здесь она отшельничать с котом поэтому дорогие мои вот я бы сказала больше так отодвинуть все свои процессы пока что забыть привести себя в порядок выдохнуть вздохнуть э, спокойном ритме просто какие-то определенные я не говорю что просто взяли с чемодан собрали а я к маме пошла нет здесь просто делаете определенные вещи в данный момент времени те которые очень сильно необходимо которые нужно не то чтобы вы, которые хотите, все-таки тут жезлов это больше от желания зависит, но все-таки меня не покидает мысли, что это определенная колода не особо-то классическая, поэтому восьмерка момент, чтобы от вихря отказаться и взять силы на новые проекты, вам нужно сконцентрироваться. Возможно, на этом же самом проекте, на котором вы, в принципе, хотите воплотить жизнь. Сконцентрироваться, возможно, просто э, построить для себя какое-то определенное действие для того, чтобы это потихонечку сотворять и делать. Поэтому, дорогие мои, вот и силушка тоже богатырская придет за счет каких-то определенных вот таких Список усилий, которые необходимо, надо сделать. Поэтому спасибо вам за внимание. Давайте перейдем к следующему варианту. Здравствуйте, кто у нас выбрал? Третий вариант. Давайте посмотрим, где взять силы на новые свершения и проекты. Такой быстренький расклад, рыцарь, пентакли, четверка жезлов и Верховная Жрица. Дорогие мои, Возможно, просто надо кому-то отдохнуть. Возможно, кому-то что-то надо справить, что-то отметить, что-то долгожданное. Возможно, просто какой-то дать немного момент отдыха. Возможно, что-то соединиться со своей семьей, со своими одногруппниками, однокашниками. Сделать фанфары, сделать праздник из этого. И, соответственно, и силушка ваша богатырская тоже может прийти к вам из этого. Поэтому, дорогие мои, рыцарь Пентакли, возможно, все-таки надо к чему-то подготовиться. Определенные надо усилия поработать над чем-то, чтобы что-то было. Тоже, в принципе, немаловажный фактор. Если, допустим, а, а возможно, вдруг у кого-то работа это праздник. Ну, работа составляет моменты праздника. Ну, аниматоры тоже как бы праздник. Поэтому, дорогие мои, возможно, также первый момент. Не исключая праздника в своем собственном доме, либо праздника со своими родными. То есть вам дадут силы и новые свершения, и новые, на новые проекты именно праздник. Также, где взять силы на новые свершения и проекты? Также я бы здесь сказала бы еще пару царю Пентаклей, что, возможно, определенное согласование своих действий для свершения каких-либо вообще проектов вам необходимо это как бы наладить и отладить, и сделать это либо автономной, либо потихонечку делать определенные дела, не торопясь. Возможно, просто не надо прикладывать чересчур усилий, а просто какую то минимуму потихонечку тише едешь, дальше будешь. Также я не исключаю из этого Возможно, из всяких маленьких переби передышек вы можете выдохнуть, передохнуть и начать что-то новое. То есть здесь я немного так вот и первый, и такой второй момент. Поэтому, дорогие мои, вот, возможно, какая-то пристальная подготовка к чему-либо определенному тоже может дать вам определенные силы для того, для ваших каких-то, возможно, действий, не связанных с работой либо не связанных с какими-то другими вещами в этой жизни. Поэтому, дорогие мои, стабильное, тише едем дальше будем. Отмечание праздники, если у вас есть, отмечаем праздники, не боимся, по крайней мере здесь очень даже об этом сказано. Если надо определенные дела, помним, да, потихонечку, планомерно идем к своим целям, потихонечку все делаем. И тогда силушка у вас тоже появится. Поэтому вот, короче, как-то так. Спасибо за внимание. Давайте перейдем к следующему варианту. Здравствуйте, кто у нас загадал четвертый вариант? Ну, давайте посмотрим, где взять силы на новые свершения и проекты. Дорогие мои, у нас пятерка пентаклей, колесница, двойка мечей, тройка. Пентакли и тройка жезлов. Дорогие мои, возможно, на новые свершения, на новые проекты стоит вообще определиться для того, чтобы что-то было. Возможно, разрешить какие-то свои определенные ситуации касаемо денежных, каких-то вложений. Но здесь больше, я бы сказала, вам стоит определиться либо со своим направлением, либо с новым проектом, либо с тем проектом, который вы ведете. Ну я не вижу, возможно, у вас есть какие-то наработки, либо намеки на что-то новое для себя, либо просто Хочется новое, но определенные действия здесь и сейчас делаем, поэтому здесь вам надо определиться со своим в своем пути, куда вы идете, к чему вы чего вы хотите, к чему вы стремитесь, именно какие-то такие поставьте для себя цели, и задачи для того, чтобы что-то делать для этого, соответственно. Поэтому здесь больше ощущение того, что надо разобраться и понять, какими средствами мы можем достичь определенных целей, какой план у нас с вами, какие, соответственно, действия вы каждый день делаете, либо вообще вы их не делаете. То есть определиться вообще, куда мы идем, что мы хотим, к чему мы стремимся. Вот это самое главное, потому что понятие простить мы всегда можем а с чем-то определиться, это все-таки надо заранее, прежде чем начинать, либо продолжать какое-то свое развитие, либо начинать свой собственный путь. Только вот начинание вот, по тройке Пентакли, тройке Ж. Это не особо говорит о начинаниях, а больше говорит о том, что вы делаете либо то, что вы уже привыкли, либо вы просто рассматриваете свою стезю как некоторое развитие. А что я могу сделать для того, чтобы куда-то развиваться? Вот. Поэтому, дорогие мои, я думаю, что у вас уже в принципе решение в голове может и присутствовать. Главное просто их увидеть и чувство логики и правды все-таки включить. Поэтому, дорогие мои, да... Даже вне зависимости от того, есть ли у вас деньги, либо нет денег. Главное, просто определенные какие-то цели, задачи, а это все приходящие, уходящие какие-то мотивы в плане денежных финансов. Вот здесь я бы сказала больше так. То есть определиться с путем, что вы хотите, как вы хотите, понять для себя и решить, что вам нужно в данный момент времени. Поэтому, дорогие мои, силушку то у вас очень сильно даже появится От ощущения определения, по какому пути вы идете и к чему вы идете, чтобы что-то достичь Поэтому, дорогие мои, спасибо вам э, за э, просмотр Давайте перейдем к следующему варианту Здравствуйте, кто у нас выбрал, соответственно, пятый вариант Давайте посмотрим, где взять силы на новые проекты и свершения здесь у нас луна повешенная силушка отшельника и десяточка пентаклей дорогие мои возможно вам немного надо разобраться в себе немного надо уйти от мира всего тоже я не исключаю но вам стоит немножечко разобраться возможно это касаемо также семейных каких-то обязанностей дел быта рутины рассмотрите пожалуйста также что вас связывает, что у вас сковывает, что сковывает ваше понимание, либо может быть какие-то у вас определенные страхи, ощущение одиночества может сковывать. То есть здесь немного подразобраться, в чем же все-таки дело. Сила у вас при этом появится, я не исключаю. Но у вас такой один из сложных вариантов из пяти. Больше вот у кого-то надо какие-то определенные действия сделать на что-то сконцентрировать внимание а у вас немного все сложнее у вас надо рассмотреть именно себя свои убеждения свои, Какое-то устройство, устройство семьи, если касаемо каких-то дел и проблем в семье. Либо устройство с деньгами, с финансами, с финансовой деятельностью также. То есть здесь рассмотреть, что именно сковывает ваши силы и энергию. Куда вы также можете их просто-напросто затрачивать тратить в какие мысли что у вас обескураживает в жизни может быть вы о чем-то думаете определенном, чего-то боитесь и вам это вообще в рост не идет то есть куда вы направляете свою энергию ощущения какие что о чем вы думаете в последнее время обратите внимание на это больше и более. К чему вообще вас что-то склоняет, к чему вы кого-то склоняете, а к чему склоняют вас? То есть, здесь немного такой глубокий, глубокий э, аспект рассмотрения своих сил. То есть, возможно, вы тратите силы на страхи того что меня не любят меня не ценят меня не уважают может быть вы в чем-то у вас не получается так как бы хотелось И есть какие-то определенные ограничения как вот хотелось а вот нельзя то есть Именно у вас сила много. Я не исключаю, здесь карта силы присутствует. Сила присутствует в данный момент, но куда вы ее тратите, на какие свои предрассудки, на какие-то свои вещи, а возможно, на вещи, которые вообще вам никакую роль не играют, либо на те мысли, ощущения, что не делает вас счастливой. Обратите внимание на то, куда вы вот, вот это все ментальное ощущение, куда вы их вкладываете, во что это делает вас счастливым человеком, либо это все-таки лишнее что-то. Может быть вас ограничивает ваше суждение? Подумайте, пожалуйста, над каким-то таким вопросом, потому что такие вопросы могут у этого варианта очень сильно проигрываться. Спасибо вам за то, что вы были со мной, дорогие мои. Вот такая, такой мини-расклад, мини-информация для всех вариантов. А, спасибо моим дорогим спонсорам, что меня поддерживают. Особая, особая благодарность. Я желаю вам всего самого наилучшего. ваше читающее таро, С любовью для тебя. Пока-пока.